Всем привет! С вами Видняпина Мария. В прошлых своих видео я рассказывала, какие средства я использую для ухода за лицом. Сегодня же я хочу вам показать, какой косметикой я пользуюсь для ежедневного макияжа. Предварительно я нанесла на лицо уже крем дневной, да? обработала свой личиком и сейчас приступим к макияжу. Итак, для начала я вот такой сконжик. Мне он нравится даже больше, чем кисточка. Под тональную основу пользуюсь я Jordani Gold. Мне она очень нравится. Вот. Наношу. С чем хорош этот спонжик, что я им просто промакиваю. Вот такое вот остренькое у него основание. Но его нужно предварительно смачивать перед каждым нанесением. И вот так вот, такими вот движениями. Очень хорошо маскируют различные неровности на лице вообще мне нравится косметика нашей компании она очень качественная у меня вообще никогда не бывает на нее аллергии ничего не высыпает еще обязательно предварительно очищаю лицо гелем из чайного дерева то есть вот какие-то вот если есть высыпание оно хорошо подсушивает вот нанесла тональную основу и сейчас мне вот больше всего стало нравиться пудра вот такая вот The Best она бесцветная у меня тоже было такой фирмы The Best, но обычно я беру цвет естественно бежевый, а это вот бесцветная это первая вообще пудра, которую я заказала в нашей компании, когда я сюда пришла. Ее на лице не видно, но она убирает блеск. Обязательно наношу это все кисточкой. Кисточка тоже нашей компании. Вообще, мне все средства нашей компании. Мне все нравится, все устраивает. Так. Далее, что я перехожу? Я свои бровки подкрашиваю. Мне нравится, когда они у меня темного цвета. У нас есть вот такая вот тоже фирма The Best. У меня она уже такая не очень красивого цвета, потому что я уже ее пользуюсь давно. Кстати, ее хватает очень надолго. Я ее пользуюсь, наверное, уже года полтора. Причем, что я крашусь каждый день. Вообще, у меня макияж занимается всего несколько минут. И бровки такие вот, прям вот их хорошо видно становится. Вот они такие подчеркнутые. Вот. Мне очень нравится. Я как-то карандашами раньше не пользовала, а это средство я полюбила. Дальше. Есть такая у нас тоже забестовская. Как она называется, гель для бровей и ресниц. Его я наношу, чтобы мои бровки были крепкими, реснички тоже, и бровки. Ну, конечно, надо было мне перед этим нанести для наших ресниц. И дальше тоже вот такая новиночка у нас вышла. Очень, очень выразительные становятся реснички. И чем хороша эта тушь, я ее уже проверила. Когда у нас шёл дождь, идет снег, уже у нас снег уже лежит, хоть еще и октябрь, но она не размазывается. И даже когда я наношу, бывает, что там задену, да, рукой часто такое у меня бывало, если я обычная тушила, мне сразу размазывалась по лицу. То это вот у меня вот она вот идеально ложится и не размазывается. И кстати, она смывается только теплой водичкой. Вот. В принципе, мой макияж закончен. А, на губки я наношу, я вот забыла приготовить, либо брез для губ, либо просто ну, у нас есть такие замечательные бочонки. Просто смазываю, и все, губки свои. И все, и я готова. Я готова идти хоть куда. Если вам понравилось э, мое видео, ставьте классы, оставляйте комментарии. Буду рада вашим, возможно, каким-то советам. Всем пока-пока!